Идем дальше, пацаны. Еще один бой сыграем, наверное. И всё, наверное. Кусты. Не хочу долгие снимать бои для вас сегодня. Что, блядь, происходит с этой игрой? Что, блядь, произошло? Вот почему я забрасываю вормикс, ребята. Вот почему это говно, в это говно не стоит играть. Они даже не могут сервер настроить свои обосыные. Они даже не могут, блядь, избавиться от отмены боя. Не могут. Моя победа была. Моя победа была. Какого хуя выскакивает эта отмена боя, ебаная? Какого хуя? Какого хуя? Разработчики, вы куда, блядь, смотрите, блядь? У вас, блядь, игра забагована, блядь, хуже некуда, блядь, уже. Хуже, блядь, некуда, она забагована. С какого, блядь, хуя? Моя победа была. Где она, блядь? В пизде она, блядь, вот где она. пойдем в карту, пацаны, почему бы и нет? Тут я точно выиграю. Не дай бог, этот шлюха отменит бой. Нахуй. Всем привет дорогие друзья, с вами Данил Яценко, сегодня выходит новый бой, на ставке 304 в 4 персонажа, у меня для вас очень плохая новость ребята, потому что я гейм овер, что переводится игра окончена ребята, и возможно это последний бой на моей основе. Я сто раз говорил, что забрасываю Вормикс, но в итоге я опять возвращался в него, и возможно я опять в него вернусь, но только не сейчас, ребята. Сейчас как бы я не могу его играть, потому что на это есть очень много причин, ребята. И первая причина, почему я забрасываю Вормикс, ребята, это однообразие. Одни и те же бои, одни и те же тактики, одни и те же выносы, ребята, одни и те же игроки играют в этот Вормикс, ребята. И самое главное, это один и тот же стиль ведения боя. Потому что или противник сдается в начале боя, или идет хп хп хп. В конце боя ты можешь просто проиграть из-за маленькой ошибки ребята. Из-за маленькой ошибки ты ждешь карту полчаса. И в конце просто маленькую ошибку допускаешь какую-то, да. И просто проигрываешь бой из-за маленькой тупой ошибки. Хотя ты раньше играл нормально, ты делал правильные ходы все. Противник может сделать хуйню всякую, ты делал правильные ходы. Все делать правильно. В конце ты просто маленькую ошибку допустил и все как просрал бой целый, да. Или противник может выглядеть с команды, допустим. Или вынес фугас на шару. Как угодно могут события развиваться. Суть в том, что ты можешь проиграть просто из-за маленькой ошибки. Поэтому, как бы, эта игра меня просто выбешивает этим просто. Это одна из причин, почему я забрасываю в Вормикс, ребята. Их, на самом деле, очень много, этих причин. Причина, почему я забрасываю в Вормикс, ребята, это потому, что в этой игре я всего добился, ребята. Конечно, можно еще собрать достижения, вот эти вот, которые я не собрал. Но кому они нахуй нужны, ребята? Мне они не нужны. Достижения эти нудные, муторные, тем более максимальное количество достижений, 9800, по-моему, чем-то. даже нельзя будет награду получить за них последние, да? Кому они нахуй нужны, достижения эти нудные, вот эти вот самые простые, самые, которые можно собрать, было достижение. Я выполнил все, как бы. Конечно, можно было бы еще дальше брать любимую лигу, но зачем это нужно, зачем? Я взял рубиновую лигу в том сезоне, а ее мне просто-напросто отжали, просто-напросто отжали. А сейчас было бы у меня 7 медалек, а сейчас у меня на табличке на моей показывается 6 медалек. И разработчики просто-напросто убрали рубинку у меня, просто так списали ее и все. За что, блядь, хуй знает их, короче. Конечно, я мог бы дальше задротить и попадать в топы различные, но кому нахуй это нужно? Ребята, мне это не нужно, блядь, я, блядь, не злобен вам какой-нибудь там, да, допустим. Я мог бы даже даже войти в легендарный топ но тоже надо задротить, ребята, мне задротить очень падать. тем более я учусь, ребята, сейчас вот как бы, вот, и у меня было два месяца перерыва, короче, я задротил как мог, брал Рубиновые Лиги, 20 раз я взял Рубиновые у других игроков, на заказ я брал там Рубиновую Лигу, и у себя брал Рубиновую Лигу, да, это, конечно, можно там брать Рубиновую Лигу, но зачем это нужно мне, опять же, зачем? Я не знаю, ради чего играть в Warmex, ребята, уже э, все одно и то же заебало меня это, ребята. Ничего нового нету. Разработчики там эти карты, блядь, добавляют, которые, блядь, очень большие, на них играть полчаса, забываешь кувалд, сжарочек с неметом, блядь, все одно и то же происходит на экране, блядь, это просто вымораживает, ребята, просто вымораживает. Вот. И плюс еще, блядь, ребята, у меня сейчас активность упала, не знаю почему, потому что, наверное, я сам виноват, ребята, потому что ролики забрасывал очень часто свои на канале, да, вот. И этот бой я пишу вообще слишком поздно, потому что прошлый бой вышел где-то месяц назад, даже может больше уже, вот. И я пишу только сейчас этот бой, должен был записать его давно уже, как бы, да, по сути. Очень маленькая активность, ребята, сейчас на канале моем, и в стриме очень маленькая активность была последним моем. Я и сам в стриме очень тупил, слишком сильно, ребята. Вот такие дела, ребята. Если наберется 100 лайков под этим видосом, где 100 лайков наберется, и я буду дальше играть на своей основе, снимать для вас бои, чаще буду снимать для вас бои и буду играть на своей основе, ребята. Пойду дальше в топ, легендарный тут как называется он да, и буду снимать для вас бои. Если наберется 100 лайков, если их не наберется, то в принципе мне похуй, ребята, я могу спокойно не играть в топ. Эту игру потому что эта игра для меня уже просто уже стала отбросом просто отбросом ну и сегодня как я обещал я снимаю для вас новый бой оставки 300 если она еще открыта она открыта у меня да. поехали снимать новый бой ребята Поехали, ребята, играть. А, насчет команды, ребята. Команда у меня два атакера и два бронера, ребята. Команда не очень хорошая. Тут, ну, бас какой-то попался. Мне сейчас, ну, я. Прикрываем здесь вот так вот, балочку ставим. Так, и делаем какую-то хрень сейчас, наверное. Потому что, ребята, я не в форме еще. Я просто не в форме, ребята. У него, блядь, три носорога этих. Игра тупо на выноса будет сейчас идти, наверное. Даже крыть не буду, его ворона этого. Просто замедляю фелингтончиком и уронят. Как бы, тут стандартно пока что все Вот. Это ну бас, видно, по медалькам, по этим. Хотя это не факт, то, что я ничего не проиграю тут, ребята. Потому что я не в форме, как я уже говорил. Совсем не в форме, ребята, делаю всякую хрень. Игра просто меня выпешивает. Вы видите, он сейчас будет меня выносить с помощью носорога этого. Балка моя просто так пошла на ветер, считайте, вот да. Что крыл, что не крыл. Одинаково все. Но эти просто выносят в игру дисбаланс, ребята. Потому что балку просто так просрал, не, даже не приходил Что он делает? Охранники. Ну да, тут принесет, скорее всего, да. Команда у меня, ребята, очень плохая на самом деле, потому что у меня два пакера и слабые очень бронеры. Что он лоханется, может? Не выносит. Посмотрим, ребята, посмотрим. лед пускай, да? Скорее всего, да, вынесет. Ну да, понятно, что вынесет. Там легкий вынос был. Там, там, легчайший вынос. Легчайший. Элементарный вынос был. Там остался, вынесу я его или нет, кажется, что не вынесу, ребята, потому что я не знаю, как выносить его должен. Потому что. Скорее всего, я его не вынесу, ребята. Скорее всего. Я могу проиграть, ребята. Я должен спорю, потому что я не в форме. Просто пошел для вас бой обычный. Ну да, вот видите, я сокером Бил этим обосным шокером, который, блядь, ладно, неважно, я его потом разберу после боя. Я бы вынес его сейчас, наверное, если бы не шокер обоссанный. Потому что видите, я этот отскок, сразу. нахуя его улучшал, ребята, шокер, хуй знает, ребят, этот шокер бесполезная штука. Ну как бесполезная, может где-то полезная, может быть где-то, но я пока что не научился пользоваться им. Дуговой шокер, вот если обычный шокер, да, то он почти всегда выносит, а этот шокер прокрут, вот знаете, вот, как-то он, блядь, странный какой-то, он какой шокер этот. Что с шифтом, что без шифта, Одинаково все. Что он делает? Он мне пытается вынести с помощью барьеров. И получается вынести, ребята. Скорее всего, да, вынесет, ребята. Ну, конечно, в этой игре, блядь, уже нечего лобить мне. Как бы. Даже бил по данности как-то. все равно вынес. Это все равно вынес. У меня остается бронев и атакер мой. Сейчас посмотрим, пацаны. О, можно минус 2 дать. Можно минус 2 дать пытаться. Ну, я не дам минус 2, ребята, потому что это шья. Это шья. Нет, я же могу так, минус знатости. Я знаю, есть, я, я могу хорошо играть в этот. Сейчас как бы я не хочу затронуть, как бы, играть. У меня формы нет никакой. Видите, я делаю хуйню всякую. Я знал то, что я сейчас, потому что я делаю всякую хуйню, ребята. Всякую хуйню делаю, ребята. Я стал подвыносить и все, как бы. По сути, блять, этот нубас. У меня спокойно может выиграть, ребята. Потому что они все знают тактики эти. Росороги эти, блядь. Приски эти, блядь. Это, ну, каждый нубас так умеет играть, ребята. Каждый нубас. Мне придется ждать карту, чтобы бой тащить скорее всего, да. Мы это все проходили, ребята. Ну тут, конечно, я сам виноват, ребята. Я сам просто на просто виноват тут. То я проиграл, сам виноват, ребята. Вот такие пироги. Все себя считают тускерами. Все считаются тускерами, как бы. У него кабан что ли бля? У ну, него кабан походу да. Сейчас, короче, будем достать с помощью шокера. Надеюсь, я вынесу. Ну, тут у меня два порта остается, вот тогда что вынесу я его? Мне кажется, что нет. Надо еще порт тратить. один. последний порт трачу. Угу. Ясно все. Ясно всё с тобой сука ибана. Ясно всё с тобой блядь, тварина. Ясно. Ничего нового нету. Все, одно тоже не происходит. Если будет 100 лайков, я буду снимать для вас бой дальше. Но пока что не хочу. Этот бой снимает для вас, потому что я обещал снимать его. В группе писал, как бы. И все, как бы, дальше все. Дальше ждем 100 лайков ваших. Надеюсь, вы наберете их. Что он делает, он дурак. Спасает аннуложку. от переходов. У него один переход у него, да? Он его спас. Ну, это, блядь, понятно было. Это было очевидно, что его спасет. Спас его как-то так, знаете. Хуёво спас ты, чувак, его не спас, по сути, даже. Дурачок. Просто дурачок. Даже не спас его, блядь. Сейчас переход хода. Охранника. И выносим с помощью луча. Надеюсь, вынесу. Да должен вынести, ребята. Хули, блядь. А, давай, давай, давай, давай. Немножко нужно. Все, вынес. Красавчик, пта. Дал минус один. Остались два носорога этих. И кабан этот. Кабан у него тоже такой слабенький кабанчик, потому что противогаз. Да. И еще, блядь, неполный бронер у него. Он дурак, может сейчас просто вынести меня с помощью.. А, не, не может. Раньше мог унести, сейчас не может уже, потому что Зазем спокойно рушите носорогом. Зазем можно разрушить носорогом спокойно. А он не знает как, видимо, да. Он просто хп-хп будет забивать меня, всю По сути, да. Сейчас, короче, выношу его. Э, перевязку лизаем, конечно же. И выносим, нахуй. Это шла будет, блядь. Главное, аккуратно все сделать. Я могу тут раб раб рабануть спокойно, блядь. Сейчас тоже -то надо. Вот так сделать. Сейчас сфуги, сфуги, сфуги. Давай, давай, пожалуйста, выносись. Утопишься, нет? Не, не утопится, блядь. Шалаба, это, блядь, не утопилась нахуй. Зато переход хода вымаливаю, у еще один очередной переход хода пошел. У него уже один остался да? Ну, в принципе, ребята, играть там можно, по сути. Играть-то можно на основе моей. Но э, в чем прикол? То, что я заебался играть. У меня формы нет нормальной. У меня просто нету формы. Уже я просто от игры депрессняк идет. жесткий такой депрессняк, поэтому... Играть неохота, ребята. Я, конечно, мог бы играть в этот игру, да. Для вас снимать стримы бои, но зачем? Я заебался просто, ребята, заебался. Не назвал причины эти, которые... По которым я забрасываю ворникс. Стазис берет. ХП-хП-хП пошли, да, вот эти хП-хП-хП. Очередные, да. Ч делаем? Паучка даем, мы холи. И прыгаем сами с паука. Во, нормально, пошло. Должны выиграть, ребят. Должны выиграть эту базу. Должны выиграть. Вот. Надо просто немножко собраться, ребята. Как бы я знаю, то, что я могу тащить э, любой бой. Любой бой, я знаю. Просто я не собранный. Наверное, поэтому я как бы и забрасывал в ворность, потому что я потерял форму, ребята. Это главная причина, наверное, потому что почему я забрасывал горных, потому что я потерял форму. Вот. Как бы потому что я учился, да. Когда я прихожу домой после учебы, да, допустим. У меня уже как бы блять, это игра идет хуво, потому что я уставший типа прихожу, да. Сейчас, короче, его забурим нахуй. И завязаем эту перевязку, да. Там, блядь, охранник ебаный, блядь, пацаны. Мой же охранник может помешать просто мне. Или спасти. Ну, в принципе, скукную балку, но балки. Балки нету, хорошо. Переход хода дам, короче, вынесу, нахуй его. Вот, чтобы он не выбывался, пацаны. Вот такие дела. Сейчас минку, минку и вертолет. И выношу его нахер. С пляжа. Все легко, пацаны, все легко и просто. Тут даже думать не нужно ничего. Хотя сейчас меня может замедлять. Кину 10 як, скорее всего, может мне. Или вынести как-то может меня Мне кажется, вынеси сейчас Но там поле стоит Там поле стоит, поэтому может даже не получится Там поле стоит, дурак Да, дурак, поле стояло Сейчас, короче, просто под ним роем сейчас короче Я, скорее всего, вынесу даже, блядь, э носорога этого Или чё, или что сделать Ну там, блядь Ладно Носорога выношу Получится у меня вынести его Должно получиться, пацан, должно получиться Я же не он, блядь я взгляд не он, сука. У меня все получится. Кто сейчас ходит? Или псих, или Фокси? Лучше псих ходи. Псих ходи, потому что я вынесу Фокси тогда. И тогда будет Этот ходит и быть. Ну хоть ты ходишь, Салсау и хоть ты ходишь, сука? Хотел тебя вынести, ты уже ходит, блядь, у ж ты ходишь-то, шакал? Сейчас, короче, флан... убить псих, психа этого, потому что у меня будет бить на хп. В чем пошел делать? У него барьеры? Нет барьеров. Его, кстати, что у него вообще блядь? по арсеналу? А, на шару с фугаса так все могут, пацаны. Так, блять, все умеют. Еще и не вынес, блядь. Лох, лох. Дурак, реально, пацан. Дурак. Тут ставлю охранника, чтобы он сюда не пришел ко мне. Вот. Сейчас, короче, переход хода, блять. И выношу его нахер. У меня нету якоря. Ну ладно, хуй с тобой тогда. Нету так, нету, блять. Случайно выношу тогда, у него уже нету альфа ударов, по сути, да? Давай-давай-давай-давай, выносись. О, красавчик. Пускай ко мне идет блядь, если хочет. Минус 2 он никак не даст, пацаны Никак. Не реально. Так, минус 2, тем более он замедленный, Кстати, он, он, он еще порт один остался. Порт есть у него. Может, по сути, по сути, оттуда выйти, да? Бортом этим, да? И вынести, меня допустим. Нашорога, скорее всего, да? Вот. У него атакер, пацаны у него атакер, блядь. А, совцы. Сейчас будем думать, пацаны. Будем думать, как его затащить. Ой, дурак, блядь, сейчас скот сорвет. А если не вынесешь, то пиздать я буду, пацан. Не, вынес. Ну, сука, конечно, вынес. Нахуй. Сейчас, короче, блок кидаем и поле. Берем ранчик. И скидаем перчатку сверху, чтобы он не вышел портом отсюда. Своим, да? Аптечки заберемся. Аптечки это ХП, ХП, ХП. И блок кидаем сюда, примерно, да. Зря сюда кидал блок, надо блок это в другую сторону кидать его, наверное. Потому что он все будет бить об удар, там поле стоит очень херово, так скажем, херово, да, потому что. Потому что поле, поле не спасет от ударов, от его. В принципе, даже не знаю. Могу их всрать, я думаю, могу их срать. И мне похуй, если всрубну. Потому что я не в форме, я не в форме, ребята. Гоу Напалм. Напалм тут вообще не зарешает никак. Дурак, блядь, Напалм не зарешает. Раб. Напалм не зарешает, пацаны. Я сказал, что он не зарешает. Плюс блок стоит еще. Сейчас, короче, Левис пойдет, Левис атаку пойдет. Эх. Вот Левис зарешает тут. Левис вообще зарешает. Затащит, пацаны, Левис. Собираем аптечки вот эти все, ящики. И будет круто. Вот, собираем. Нету охранника, к сожалению. Ну ладно. Левис решает. Смотрите, да? вот это урон, пацаны. Тут я понимаю, урон. Главное, чтобы я выжил, потому что на атакер мне может убить быстро на хп. Каким путем, скажите вы? Спросите вы, убьет меня он. Я сам не знаю. Может быть, вынесет даже на шару котками. Может быть, на хп добьет как-то. Не знаю, зелень какое-то там. Ну, зелень нет сейчас в игре, как бы, да? Но вдруг есть бы там. Аптечка упала. Аптечка это охуенно, пацаны. В карту пошел. Ой, аптечку заюзал, хотя это... Забрал, точнее, экстренным телепортом Ну и толку, аптечку-то забрал, из что? Прослых вот, пожалуйста, прослых вот, чувак, прослых вот О, блок рушит, красавцы, блок рушит Эх. У меня еще блок есть, чувак, у меня еще блядь, блок есть, чувак У меня, блядь, еще один блок есть Все, это пизда, блядь, портан, я просто пизда 100 хп далее. Тебе, они а мне. Ха. Он думает, он реально за то, уже нет. Он мог, но уже нет. Порт тратит. Серьезно, какой порт, блядь, издеваешься, шлю? Просрал вот красавчик, все, молодец. Победа моя, блядь. Я знал, что выиграли пацаны. Просто я мог страдать из-за того, то что, блядь, я не в форме. Да. Вот видите, какой бой. Долгитесь собой. Бой. Ну, как с тобой, такой бой, в принципе, обычный был, да? Вынесу я его. Ну, конечно, вынесу. Конечно, вынесу, хуля. Идем дальше, пацаны. Еще один бой сыграем, наверное. И все, наверное. Не хочу долгие снимать бои для вас сегодня. Что, блядь, происходит с этой игрой? Что, блядь, произошло? Вот почему я забрасываю вор на себя то Вот почему это говно.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 Почему я забрасываю эту игру, ребята? Позорную, блядь, игру, которая, блядь, забагована хуже, блядь, некуда. Что это за хуйня, блядь, произошло так? Что это, блядь, я выиграл его, блядь, и далее отмену боя, ребята. Да мне похуй это все равно как бы даже не бью этот меня вообще как бы похуй, да, на этот ранк. Но это почему, блядь. Так, ладно, забейте. Да выносит какой-то. Это, блядь, промер, сука, где 10 атакер. Атакер. Я его не вынесу, пацаны. Я это знаю. это почему? Потому что он, блядь. Как называется защита отбросов у него есть? Я бы не вынес. Если вынесу, будет охуенно, пацаны. Я бы не вынес. Я же говорю не вынесу. Ну ладно. Сыграем еще один бой, пацаны. И все. Что он делает? Он дурак. Если он сдастся, я не буду больше снимать, ребята. Потому что это говно снимать как-то вот не хочется даже уже. Если будет 100 лайков, то да. Снимут для вас новый бой через 100 лайков? Если нет, то значит нет, ребята. Потому что не хочу я, блядь, даже рубинку брать. Потому что все равно ее отжимают. Потом... Но он не вынесет меня даже. Лол. Играй, пожалуйста, чувак, играю. Я пишу бой. Играй, пожалуйста. Не сдавайся. Ходит вор на меня. Только не сдавайся, чувак, потому что я пишу бой. Давай, вот, проиграем нормально, а потому что сдастся в конце. Окей? Окей. Мы поняли друг друга. Надо, короче, просто балку поставить. Балочку. И затраблю его ну нахер. Сразу упала еще аптечка, блядь, боссаная, да? Сразу упала. Моментально упала просто-напросто аптечка эта. Атомка промазала. Это хорошо. А команда у него слабенькая. Тут еще, блядь, прошел, блядь, этого воина. Арктического воина, да? Прошел его, да? Пацаны. Ну, этот артефакт у него какой? Сильно холода, зачем от холода, атака... Что там еще? От огня защита. Он сдался. Блять, хули. Еще сыграть один бой, пацаны. Давайте сейчас сыграем один бой. Потому что, ну, как-то мало будет одного боя, ребята. Давайте еще. Один бой сыграл, другой, блять. Сдался, третий, блять. Должен быть нормальный. Если он сдается, то все, пацаны. Я не хочу больше играть, если он сдается, пацаны. Потому что... Смысл, блять. Давайте. Быстрее соединяйте меня. Быстрее, быстрее, быстрее соединяйте меня. Новый бой, пацаны. Вот, нашло. Красавцы. Нашли новый бой. Хорошо, кто попадается нам, в том, попадается какой-то... Опять нуба, нубас. А, в чем прикол, ребята? На 300 играют задроты. реально. На 15 играют нубы. Вот. На 300 я играть не могу. Не знаю, почему... Потому что я разучился там играть. А 300. А 15 1B играет. Так, выносим, надеюсь, его. Ну, да, конечно же, он там остался, прилип. Еще, я скажу, что не вынесу его. Аже так сделаю. Может быть, я так просто зашел удачно, то что 1B играет. Не знаю, почему сегодня 1 играют. играет. Вчера играли один задрота. Я вчера пытался снять для вас бой новый. Ну, я играл очень хуево, очень, ребята. Я даже не стал снимать, потому что я там играл хуево. Плюс еще в конце, ну, повезло, какому-то, да. Я не стал тут бой выкладывать. Вот сегодня, надеюсь, я сниму на нормальный бой, ребята. Что он делает, сука? Охранник. Ну да, он вынес меня. Что дальше? Вынесет, и что дальше, пацаны? Я переход к кода дам, короче, вынесу горный. А, он короче барьер поставил, там, дурак, блядь. А все равно вынесу, пацаны. Все равно вынесу. Он не так прикрылся. И барьер еще убрал. Еще и не вынес. Еще сдался. Все, это точно последний бой, ребята. Потому что... Ладно, еще один сыграю. Еще один тебе. Потому что ну, это не честно. Это не честно. Это даже не бой. Это так. Детский лепет. Они все сдаются мне. У нас же, по сути не бой. Давайте еще сыграем. Нормальный бой. Чтобы был, был, короче. Потому что я и так забрасываю игру. Если будет это лайков, то, конечно же, я играть буду, ребят, дальше, потому что ради вас все, ребята, ради вас подписчиков все будет. Вот. Мой первый ход. Надо, конечно, переход хода дать. Сейчас посмотрим, как будет. Так, переход хода дам. Так. Барьер. Балка. Барьер и вынос. Ну и просли ход еще, блядь. Молодец. Просрал ход, блядь. Красавчик просто-напросто. Хотя билд, блядь, нормально бил, Адекватно бил, блядь. Это тот же попался чувак, который играл с нами только что в первом бою еще играл с нами, да? Это склонно попался Конечно, это он попался. Я вижу, по команде это его, да? Вот видите, этот персонаж был уже. Играл с нами, да? Саша это тоже... Так, да, конечно, это он, блядь, пацаны. Да, этот кабанчик. Это он, пацаны. Это он. Гоу они короче, сдайся. Это будет последний бой, реально, пацаны. Это уже точно последний бой. Что он пытается сделать? Нихуя! У него получилось, пацаны, у него получилось дать вынос, блять. Получится, скорее всего, да. Ну, конечно, сделал хуйню и рад, блядь. Еще без потей входа. Да, гениально, пацаны. Просто гениально. Я, блядь, еще блядь, выиграл его, а он бой отменил. Шакал, блядь. Просто ушлёпок. Просто вынес, какую-то хрень сделал и вынес, пацаны. Какую-то хрень сделал. Как он вообще поднял там? Я не понимаю этого, как он поднял там, блядь. Даже не видно, как там можно было поднять его. Ну, блядь, понятно все, пацаны, понятно. Все в общем, даже говорить тут не о чем. Все переход хода, блядь, тебе на шлю нахер. Эту, блядь, шлюху, блять, я поебанную, то блядь, меня вынесли на шару, блядь. Там даже не видно, бред, как можно было поднять-то с помощью балка базуки Даже не видно было, пацаны. Давай-давай-давай-давай, рушь, бред, эту землю, бред. И так, время мало очень. Сейчас, короче, я его вынесу, допустим, да? Потом меня вынесут, потому что я остался под выносом, пацаны. Я остался под выносом, пацаны. Потому что я не знал, куда уйти. Не знал. Моя ошибка, пацаны я его еще и не вынесу, скорее всего, да? Не, вынес. Ладно. Кто сейчас ходит у него? У меня два персонажа остается, да? Ворон, этот вот. Этот вот ворон и хирург. Два демона, слабых демона. Алхимики бы еще тут затащили, пацаны. Алхимики бы еще тут вытащили бой. Вот эти вороны, блять, хирурги, они не тащат, Ворон слабый, у него маленькая регенерация, броня в минус 8 уходит. Еще и не полная броня у него до да, этого была, да? Еще и не полная броня у него, да? А, хирург? Что хирург? У ну, него а тоже маленькая регенерация, из-за того-то всё неверно тут. Топор, в принципе, хотя... Ну, в принципе, может быть нормально. Так, что там? Переход пошел? Аналогички ну, у него больше нету, пацаны. Ну, да, меня может вынести, я не спорю. Я не может, а вынести точно, пацаны. Я с базаром, что вынесет. К сам куда уйдешь? Да никуда, блин, не уйдешь. Там останешься, да? Красавчик. Красавчик. Че, не вынеси, пожалуйста, не выноси меня. Ну, пожалуйста, мог бы не выносить. Братан, мог бы не выносить, пацаны. Переход хода. Последний, блять, что ли. Серьезно, последний переход хода? Как так? В душе не еду, как так, блять. Но это последний переход хода, который у меня имеется, пацаны. Я не знаю, как так получилось у меня. Вообще не понятно, как так получилось у меня. Но он реально последний. У меня даже балка последний остался. У меня даже льда не тоже, как так-то? Даже да, нету, блядь. Ладно, будем бить на шару, блядь, ахуле. Будем бить на шару, я его не вынесу. Но я вынес его, ладно, допустим, я вынес его. И что толку, я вынес его, сам никуда не ушел, пацаны. Ладно, блядь, я играю тупо на расслабление, блядь, я тупо не стараюсь играть. Тупо не стараюсь, я бы мог хотя бы пойти якорь поставить там, который у меня, скорее всего, закрыт был, да, якорь там. Вот, ну хуй знает, пацаны. Балку поставил так хуёво. Мог бы, конечно, там балку не так ставить, а по-другому как-то. Ну... А, он ходит, блядь. Ну иди ко мне сюда, братан. Иди ко мне, сука. У него нету аналогики, ан ан ан нету у него, пацаны, не вынесет меня никак. Переход только если даст. Ну и что? Игра на Беннесе будет, пацаны. Чисто на Беннесе тут. Не дай Бог ты отменишь бой, сука, снова. Не дай Бог, пацаны, он будет отменить. Потому что это будет пиздец. Узичка, ты можешь даже наханешься еще. Да ну, бред же полный. Это же полный бред, пацаны. Как так можно было не лохануться? У меня-то ворон будет поближе, чем у тебя противогаз. Если я вынесу тебя сейчас. Если не вынесу, то будет реально хуево, пацаны. Сейчас, надо придумать. За нас придумать нужно. Да, пацаны все будет. Сейчас это коктейль запущу молотого. А, ну да, он же не скатится там вниз. Это же ворник, пацаны. Это швонник. Он только еще встал так хорошо, у ёбок блять, а. Так хорошо встал сюда не вынести там просто было. Мой ну ладно, пацаны, играем. Еще есть шанс, еще есть шанс, пацаны. Переход хода и вынос. Какой-нибудь, -какой -какой, блядь, да? Вынос на шару сейчас будет. Что это? Что за хуйня? Что за балка, блядь, такая боссаная. А, ну да. Сейчас с этого, с край пушки щас будет пытаться. Чего, чего, чего? В ту сторону еще, блядь. Ой молодец. есть еще. Дебил, блядь, дебил. Девиниран, блядь. Просто дурачок, чувак, просто дурачок. Сейчас, балка по звуку просто. Ну да, блядь, пацаны, какая балка по тут? Сейчас, короче. Охранник, ложка, блядь. Перчи еще. Главное, перчи, ребята. чтобы он не воёбывался. И она ложка. Тихо, если не вынесу, блядь, покой. Ну да, блядь, пикселей обосни, блядь пошли. Пиксель, блять, хуйксии, блядь, пикселей, хуикселей, блядь. блядь. Заебал, блядь, там же, блядь. Ладно, не важно, за пацаны. Не важно. Проебу, так проебу. Вообще похуй, пацаны. Главное бой снять. Для вас. Главное показать, насколько я заебался, блядь, ворекс, заебался играть в этот ворник, ребята. Заебался просто-напросто играть в него. Не мог он просто полететь прямо туда, блядь, в водичку там. Не мог просто напросто, не мог и все. Ну это вообще плохо как бы, да? Да не вынесешь ты меня У него, без сколько мин? У него... Четыре мины, блядь Тогда вынесешь, тогда вынесешь, чувак Если не вынесешь, будешь полным лохом Да нет, там вынести на самом деле трудно Потому что он носорог Он носорог Он наханется. Он дурак Ты дурак, ты ДЦПшник Что за лалка? Так, что делаем, пацаны, ну, что делаем мы? Выносим мы его или нет? А, это еще, конечно, вопрос сложный. Короче, ставим заземлитель таким путем. Пытаемся вынести его с помощью барашка, ребята. обычного барашка. Но я его не вынесу, я знаю. Вот, блядь, это было очевидно, что не вынесу. Он же, блядь, по краям нужно остаться, блядь, да? По краям атаки, блядь, по краям. Атакер по краям остается, вечно, блядь, всю жизнь, блядь, так происходило и не происходить, ребята, потому что это, блядь, вормикс, это физика вормикса, это логика вормикса, блядь. Вот такие дела, пацаны. На краю остался, как обычно. Ну ладно, ладно с тобой, хер с тобой. Должен был утопиться, по идее, туда, да? А нет, на краю надо, надо остаться, пацаны. О переход хотя бы, да? Последний переход хотя бы, да? Ну, ты не вынесешь. Наверное. Ну, это рабок, пацаны. Настоящий игрок сильный бы тут вынес, точно уже. Давно бы за меня выиграл. Это раб, он не может выиграть меня, потому что это раб. Дебилдик. Тут просто ДЦПшник. Просто ДЦПшник. Что с ним делать-то, пацаны? Как его утопить так, чтобы я не потерял ход? Вот так вот можно. А, хуй там, блядь. Пойдем в карту, наверное. Пойдем в карту, пацаны, почему бы и нет. Тут я точно выиграю, не дай бог этот шлюх отменит бой. Пошел нахуй. Ну тебя забанят, чувак, тебя просто забанят. Просто я видос писал, я скину видос в группу Вормиса, короче, официальный там. Решатили, покажу там, может, поэтому как там, э, покажу, как там его называют. Дима Пуцик, короче, вот. Скину видос ему, тебя забанят просто-напросто. Дима Пуцик, короче, я с ним общался раньше, он меня знает хорошо. Скину видос ему, короче, он тебя забанит, напросто просто и все. Чувак, даже не сомневаюсь в этом. Все. Ну а теперь, ребятки, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписка на канал. И набираем 100 лайков, чтобы я вернулся в игру. И продолжил играть в Warmix, ребята. И снимать для вас бои. Потому что, если не будет 100 лайков, я не буду играть в И снимать для вас бои. Потому что у вас реально очень слабая активность на канале. И в паблике тоже, и вообще везде. Я знаю, то что 100 лайков это очень много для вас, ребята. Вот. Но, если их не будет, то боя тоже не будет много. Все, всем пока, ребята.